Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе восьмой вариант из сборника Ященко, ОГЭшного на 36 вариантов и ПИШного 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Прежде чем начать, прошу не забывайте про подписку. Если вам понравится видео, не забывайте про лайки, рассказывайте друзьям о канале, пусть он у нас растет, развивается, а то что-то он застопорился. Давайте посмотрим задание. У нас даны шины. Что нужно знать про шины в обязательном порядке? Дается вот такая штука. Это маркировка колеса. Первое число, вот 195. Это ширина протектора. Второе число, 65. Это сколько процентов от ширины протектора высота. Не забываем, что высота и сверху и снизу считается. И третье число, 15. Это сколько у нас диаметр нашего диска в дюймах. При этом дюйм 25,4, из завода дается вот такое вот колесико. Это, в принципе, основные сведения, которые вам нужны из, получается, основного условия. И дальше сразу смотрим. Завод выпускает шины, бла-бла-бла. Найдите, какую наибольшую ширину для шины можно использовать на 17 дюймов диск. Ну вот, 17 дюймов, наибольшая ширина 235, поэтому спокойно записали. Дальше, во втором, у вас есть два колеса, надо найти радиус, как, насколько меньше у одного, чем у другого. Просто считать, то есть, есть вот 275, то есть, это ширина протектора, чтобы узнать высоту, мы умножаем на 0,5, то есть, тем самым мы находим 50% от 275. Умножаем на 2, потому что у вас высота и сверху, и снизу должна учитываться. Прибавляем дюймаж диска, то есть, 17 на 25,4. Вот, пожалуйста, у вас диаметр одного колеса. Дальше делаем то же самое для второго, то есть 215, только там уже 55%, на те же самые двоечку, и те же самые 17 на 25,4. Это мы находим разницу диаметров, чтобы найти разницу радиусов, соответственно, необходимо поделить все хозяйство на 2. Ну что можно, как упростить? Понятно, эти взаимоуничтожатся. На двоечке мы сократим, и остается 275 на 0,5%. Минус 215 на 0,55. К сожалению, здесь уже больше особо ничего не сократишь, поэтому придется просто врубать навык арифметики. У меня он, к сожалению, периодически хромает, у вас, надеюсь, не особо хромает, поэтому я буду подсматривать. Шучу, конечно, он у меня не особо хромает, просто тратить время на арифметику в записи, в объяснениях, это как-то он, по-моему. 25 и соответственно на выходе мы получаем 19,25 ну вот у нас разница в радиусах то есть записали 19,25. дальше надо посчитать то же самое то есть именно диаметр для выходящего с завода то есть с завода у нас идет 215 протектор при этом там 0,65 сотых Высота умножаем на 2, а дюймаж диска 16. 16, не перепутали ничего? 16, не перепутали. То есть плюс 16 на 25,4. Опять как-то упростить подсчет не получится. Максимум здесь 1,3. И в любом случае 215 вам надо будет умножать на 1,3. Если вы все это хозяйство поумножаете, вы получаете 279,5 плюс 406, соответственно 4. 10. И это в сумме дает нам 685,9 миллиметра. Опять же, всегда внимательно считайте, в какой единице измерения вам необходимо дать. Тут как бы миллиметры, без округления так и запишем. Дальше. сколько миллиметров увеличится, если диаметр колеса станет другой? Ну, в принципе, очень похоже на второе задание, только там радиус надо было. То есть, тут делить на 2 не надо будет. Опять одно и то же. Вот. Все задания это простой подсчет. Умножить на 2, 18 дюймов, то есть на 25,4. Единственное, что вам простит, это вот здесь единица будет 235 плюс 18, там, это 457,2. И на выходе вы получаете 692, соответственно, 2 десятых. И вот разница между вот этим числом и вот этим составляет 6,3 миллиметра. Вот, в принципе, все. Дальше. У вас есть два варианта шиномонтажей, автосервисов, где можно поставить колеса. Даются затраты на дорогу и затраты на одно колесо. Сразу не забываем, что вот это на X4 будет умножаться, то есть вот эта часть ваша. Потому что все-таки колес у вас 4. На трициклах там не есть, и на колесе, колесе, надеюсь. Поэтому что мы делаем? Мы считаем, 280 на дорогу плюс 4 на 63 умноженное на 2, ну, потому что у вас снятие и установка одинаковые, плюс 255 плюс 190. То есть вот затраты в сервисе А. То же самое затраты сервиса Б. 460 на 4 на 58 на 2, соответственно плюс 225 и плюс 170. Вот и все. То есть, опять же, к сожалению, ничего умного нет. То есть, простой подсчет, простая арифметика. Получается 2564 и 2504. Выбираем самый меньший, пишем в ответ. Ну вот, кстати, здесь 140 в одну сторону, здесь 230 в одну сторону. То есть, вот здесь расстояние больше, чем в полтора раза. То есть, по времени вы больше в полтора раза потратите. Вот даже интересно, если взять, у меня расход на моей машине приблизительно соответственно 40 литров на 1600 то есть я 400 рублей на 10 литров трачу 10 литров зимой это соответственно 100 километров то есть соответственно 100 400 тут у нас это то есть тут разница в порядка 60 километров насколько я понимаю хотя не 60 30 километров на насколько... ладно не будем вдаваться подробности то есть Время затраты на, эконом... на то, чтобы сэкономить 60 рублей, мне кажется, они не стоят. Сэконом... Сэкономленных 60 рублей проще поехать в ближайший и поменять быстрее. Ну, не купите вы сникерс, скажем так. Дальше. Найдите значение выражения. А что тут нужно знать? 2,1 вторая. Ну, это 5 вторых. Вы умножаете на 8,15. Можно сократить, то есть... Можно, конечно, сократить 5 и 15, но смысла в этом нет, потому что у первого числа у нас все равно знаменатель 15. Вам все равно придется приводить к общему знаменателю, поэтому нет смысла сокращать. 24,15 на 3 сокращаем, это 8,5, что дает 1,6. Записали 1,6. Дальше у нас есть 4 числа, надо узнать, какой из них соответствует вот этому. Но если в порядке возрастания расставить, у нас это число будет самым первым. А самое первое это буква А, поэтому единицу пишем. Дальше. Найдите значение выражения. У вас идут корни одинаковых степеней, поэтому раз они идут в произведении частном, мы в принципе можем записать под единый корень. Если была сумма разность, ни в коем случае этого не делайте. Дальше вспоминаем свойства степеней. Но эти понятия сокращаются, а вот А в 9 делить на А в 5 будет А в четвертый, потому что определение делении степеней с одинаковыми основаниями, показатель степени вычитается, то есть у вас будет 9 минус 5. 16 на 4 это 64. По факту корень у вас идет второй степени. Корень второй степени из 64 это 8, и за в 4 это а в квадрате. Почему так? У вас показатель степени и показатель корня они будут сокращаться, то есть четверка будет делиться на 2, и вот так получается вот эта двойка. Следовательно, что у нас остается? 8 на 9 в Соответственно, в квадрате это 81, соответственно, 648. Так, что у нас дальше? А найдите корень уравнения. Что мы сделаем? Мы обе части спокойно умножим на 11. Будет 11х плюс х равно 24. Понятно, что в таком случае остается у нас 12х равно 24. Соответственно, х равно 24 делить на 12. Это двоечка. Все достаточно просто. Далее. У нас сборник билетов 60 билетов, 15 из них кислоты. Найдите вероятность того, что не достанутся кислоты. Что для этого нужно сделать? Для этого мы из количества билетов, которых вообще всех билетов вычитаем количество, в которых есть кислоты, и делим на общее количество. Остается 45,6, что в свою очередь равно 3 четвертых. Ну а 3 четвертых это 0,75. Далее, изображены графики функции, надо установить соответствие. Что можно сразу сказать? У вас есть координатные четверти, они идут вот в таком порядке всегда. Так вот, если концы прямой расположены в первой и как вот здесь, и вот, и все, то k больше нуля. Если во второй и как вот здесь и вот здесь, то k меньше нуля. Если прямая пересекает ось у y под осью x, то есть как вот здесь и, соответственно, вот здесь, то коэффициент b меньше нуля. Если на досе X, как вот здесь, то B больше нуля. Ну а дальше смотрим. там Больше, меньше. Это третий вариант ответа. Меньше, больше. Это первый. Ну вот 3, 1, 2. Это конечный ответ. Дальше. Есть фирма свежесть. Она бетонные колечки у нас в колодец запускает. Есть формула расчета. Надо посчитать, сколько мы отдадим денежек, если 8 колечек закинем. Все достаточно просто не считая арифметики. То есть 7200 нам необходимо будет умножать на 8. Будет 9500 плюс сколько там 7 на 856 и 16, соответственно 57 600. В результате получается 0,0. Сколько там 1,1 1 в уме, там 8. 3, что, 143 тысячи, что ли, мы с вами отдадим? Ну нет, конечно, мы столько не отдадим с вами. Все-таки я же говорил, у меня навык арифметики отсутствует. Нет, все-таки, раз решили считать, то мы посчитаем. Что там? 0, 0, 1, а, соответственно, 7, 6, 67 тысяч 100. Я победил это задание, но именно чтобы вот так не тратить время, я обычно подглядываю свои решения, где я заранее все считал. Ну ладно, давайте смотрим 13 решение системы. Что сделаем? Переносим числа. Когда мы переносим, не забываем поменять знак. То есть здесь будет минус 2,7, ну а здесь будет больше либо равно, чем 1 минус 4. То есть это минус 3. То есть что у нас получилось? У нас получилось, что число должно быть одновременно меньше, чем минус 2,7. То есть здесь лежать, но при этом больше, чем минус 3. Понятно, что... Это вот эта часть. Она соответствует третьему варианту ответа. Записали. Дальше. У нас есть вот такая вот змейка. Последнее звено 10, вот здесь на рисунке. И найдите длину ломаной, построенную, если последняя длина 170. Что нужно понимать? Здесь будет рифническая прогрессия 2 раза. Вот у вас здесь звено 2, здесь 4, здесь 6, потом 8-10. То есть мы видим, что первое Число 2, а каждый раз прибавляется по 2. Это есть арифметическая прогрессия, то есть это первый член арифметической прогрессии. Это число называется разной арифметической прогрессии. Ну и соответственно есть формула для вычисления n-ого а, члена арифметической прогрессии. Выглядит она вот так. n это как раз порядковый номер. Вот у нас 170 имеет длину, то есть нам надо понять сколько витков у вас накрутило. То есть мы пишем, что 170 равно 2 там, плюс 2 на n-1. минус то есть 2n равно 180, конечно 180, вот все, Виктор Андреевич поплыл, n равно 85, то есть у вас 85 витков. При этом у вас виточек один, вот если мы посмотрим на него, вот он пошел, раз, два, три, четыре, и соответственно все, раз, два, три, четыре. У него длина 1 плюс 1 плюс 2 плюс 2, то есть 6. А следующий виток был бы на 8 больше. То есть мы опять пишем, что а первое 6 d равно 8. Так вот, есть сумма n членов арифметической прогрессии формула. Выглядит она вот так вот. То есть, если у нас вот первый виток 6, следующий был бы там 14, потом 22 и вот до 85 вот эти все числа посчитать, то их сумма, то есть 6 до того числа, которое будет 85, вот по этой формуле вычисляется. Поэтому мы пишем с 85 равно 2 умножить на 6 плюс 2 соответственно на 85 минус 1 делить на 2 и умножить на 85. Ну, к сожалению, тут опять ничего умного не сделаешь. То есть тупо считать, я проверяю, так, проверяю. Молодец, что проверил. Конечно же, вот здесь у нас будет 8, потому что прибавлялось-то у нас каждый раз уже восьмерка. То есть вот это на 8 короче, чем вот это. Ну и все. То есть мы считаем. Если мы посчитаем, то у нас получится 29 семьдесят. Это и будет ответом. То есть задание-то в принципе несложное. Сложно не ошибиться в арифметике. Дальше. На стороне С треугольника АБЦ отмечена точка D, так что АД 2 c 7 и соответственно площадь треугольника ABC27 найдите площадь треугольника БЦД. Дело в том, что площадь треугольника БЦД, площади треугольника ABC будет относиться так же, как DC относится к АС. У этих треугольников одна и та же высота. Площадь треугольника это половина произведения высоты на основание. Ну, то соответственно, половина основания сокращаются, точнее, высоты. Остается только основание. То есть это 7 к 9. То есть 7 к 9 это у нас x к 27. Но ну, понятно, чтобы найти x, мы 7 умножаем на 27 и делим на 9. 3 остается 21. 21 это наш с вами ответ. Дальше. Данный четырехугольник вписан в окружность. Угол А 78. Найдите угол С. Если четырехугольник вписан в окружность, то сумма противоположных лов у него 180. Поэтому смело из 180 вычитаем угол А, то есть 78, и получаем ответ 102. То есть сложности опять же никакой нет. В 17 у нас с вами сторона ромба 12, расстояние от точки пересечения диагонали 2, найдите площадь. Вот смотрите, если мы вот сюда также расстояние проведем, оно тоже будет 2. То здесь 2, здесь 2. Значит высота ромба это 4. Площадь ромба, как площадь параллограммы, можно вычислить как сторона, то есть 12 умножить на высоту. Все. Формула достаточно простая. Вот эти 48. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен треугольник. Найдите длину средней линии параллельно АС. Считаем АС. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Она у нас шесть клеток. При этом размер клетки 1 на 1 то есть сторона клетки единица, поэтому шесть и будет. А средняя линия, она параллельна будет АС и равняться ее половине. То есть, средняя линия в треугольнике равна половине стороне, которой она параллельна. Поэтому троечку пишем, смотрим дальше. Какое из следующих утверждений верно? Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований. Нет, это неверно. она равна полусумме оснований. Расстояние точки, лежащей на окружности, до центра окружности равно радиусу. Абсолютно верно. Площадь параллограмма равна половине произведения его диагонали. Не совсем. Она равна половине произведения его диагонали на синус угла между ними. Поэтому правильный тут только второй вариант ответа. Дальше. Решите неравенство. Что мы здесь делаем? Во-первых, вспомним, что АХ... AX... Давайте даже не так запишем. Да, расложение квадрата на трехчлены. То есть АХ квадрат плюс БХ плюс c всегда можно представить... Как ax-x1, x-x2 минус при наличии корней x1, x2. То есть, вот у вас квадратный трехчлен, если вы к нулю его приравняете, вы получаете, что сумма корней там минус 2, корни а, и произведение корней минус 15. То есть, корни будут минус 5 и 3. То есть, это можно записать как 1 на x плюс 5, соответственно, x минус 3. А днерка откуда взялась? Ну, потому что у вас фактический коэффициент при квадрате 2 равен единицы то есть мы с вами получаем единственное сразу умножим обе части на минус 1 для чего это сделаем для того чтобы здесь появился плюс а знак неравенства поменялся на противоположный то есть будет 14 делить на x минус 3 на x плюс 5 и это хозяйство меньше либо равно нулю все у нас все разбито на множители соответственно мы рисуем Прямую отмечаем, когда каждый из множителей равен нулю. Ну, 14 понятно, оно не равно нулю. x-3 равно нулю, если x равно тройке. x плюс 5 равно нулю, если x равен минус 5. Причем точки у нас пустые. Почему? Потому что они со знаменателя. Хоть и неравенство у нас при этом не строгое. Дальше что делаем? Перемножаем знаки каждого множителя. То есть плюс 14 положительное, плюс x. Ну, она же 1x, то есть не минус а x написано. И здесь. То есть плюс на плюс на плюс дает плюс, поэтому крайний правый будет с плюсом, а дальше чередование. Нам надо с вами меньше, либо равно нулю, то есть там, где минус, вот эта часть. И, соответственно, пишем от минус 5 до 3. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Дальше. Смешали 7 литров 25% раствора вещества с 8 литрами 10% раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Давайте порисуем с вами. Вот у вас был раствор. Он был 7 литровый. При этом он был 25%. То есть мы сразу можем найти объем вещества, который в нем содержится. Для этого найдем 25% от 7. То есть 25% в виде доли. То есть деленное на 100 это 0,25 умноженное на 7. Вот это объем какого-то вещества. Добавляем мы в принципе раствор другой. То есть он у нас 8-литровый. При этом он идет 10%, соответственно, объем какого-то вещества в нем 0,1, то есть это 10% в долях, на 8. Что мы на выходе получаем? Объемы, естественно, у них сливаются. То есть вы получаете здесь 7 плюс 8 литров, а вещества в нем это 0,25 умножить на 7 плюс 0,1 на 8 литров. И вам надо понять, сколько процентов это составляет от этого. Но ну, считаем 0,25 на 7, соответственно это 0,70. Одна получается 0,75 плюс 0,8 это 2,55. То есть 2,55 литра это x процентов. Ну а 15 литров это 100. Всегда за 100 принимается то, с чем сравнивают. Соответственно, если вы ищете концентрацию от 15 литров, то и за 100 принимаем. Значит, чтобы найти x, мы 2,55 умножаем на 100 и, соответственно, делим на 15. Получается 255 делить на 15, что в свою очередь дает 17%. То есть у нас на выходе получается 17% раствор. Дальше. Постройте график функции. Что у нас здесь есть? Мы можем немножко преобразовать. То есть мы можем написать это как минус 1, минус x минус 4, x вынести и сократить. Но в таком случае мы должны учитывать, что x минус 4, ведь оно у нас было, оно не равно нулю. Хоть оно и сократилось, то есть x не равен 4. И если мы эту четверку вот сюда подставим, мы получим, что y не должен равняться минус 1 минус 1 четвертая, минус 1,25. Дальше что мы делаем? Мы рисуем стандартную координатную плоскость, вспоминаем, как выглядит график 1 делить на x. 1 делить на x это стандартная гипербола. Она проходит через точку с координатами 1, 1 и минус 1, минус 1 и стремится к осям. То есть, это ее асимптоты горизонтальные и вертикальные. То есть, она бы выглядела вот так. Вот, вот она пошла раз, соответственно, и 2. Что же произойдет вот с нашим вот этим графиком? Вот это число, это называется свободный коэффициент. Оно дает смещение горизонтальной асимптоты, то есть, оси OX на единицу раз минус, то вниз. То есть у вас появляется вот такая горизонтальная симптота. и, соответственно, наш график уже бы выглядел как-то вот так. То есть раз, ну и получается два. Но кроме того, у нас стоит минус перед ним, соответственно, он симметрично отражается относительно оси, ну тут о у, x без разницы, как бы, то есть он выглядит теперь вот таким вот макаром раз и в таком случае у нас вот здесь будет два. Остальное мы смело можем стирать за ненадобностью чтобы вы просто не путались и здесь получается вот это нам все не нужно ну вот взял стер немножко лишка ну ладно это не критично но при этом у нас еще с вами есть один нюансик, который надо учитывать. А именно то, что x не равнялся 4. То есть мы с вами ищем четверку. Это вот 2, 3, 4. И вот здесь точечка. То есть это минус 1,25. У нас пустая точка. Все. Теперь нас спрашивают, при каких значениях m прямая y равна m не имеет с графиком Общих точек. Что такое прямая y равна m? Прямая y равна m, вот, например, если бы я проводил через стройку, это вот такая вот прямая параллельная оси OX. То есть это было бы y равно 3. Соответственно, не будет иметь общих точек когда? Когда она будет горизонтальной симптототой, то есть вот так пройдет. Это y равно минус 1. Ну и когда она пройдет через вот эту пустую точку. То есть это y равно минус 1,25. Поэтому в ответе вы запишете минус 1,25 и минус 1. В принципе, достаточно простое решение. Дальше. Расстояние точки пересечения диагонали ромба до, одного из, до одной из его сторон 10, одной из диагоналей 40. Найдите углы ромба. Давайте нарисуем ромб. Пусть он у нас будет вот такой вот. Введем обозначение А, Б, С, Д. Соответственно, проведем диагонали. Сразу вспомним, что диагонали в ромбе взаимно перпендикулярны. Точкой пересечения делятся пополам. Это свойство. Дальше расстояние у нас равно 10. Давайте проведем расстояние. Это перпендикуляр. И все. То есть пишем, что OH перпендикулярно AD. В таком случае OH равно 10. Пусть у нас диагональ AC равна 40. В таком случае по свойству ромба АО будет равно 20, то есть половину. Дальше что мы можем сделать? Если посмотреть на треугольник AOH, то можно расписать сразу косинус угла ОАН. Косинус есть отношение длины прилежащего катета. Даже давайте не косинус лучше возьмем, а синус. Я думаю, с синусом будет проще. То есть отношение длины противолежащего катета к гипотенузе треугольника, то есть к АО. То есть в данном случае 10 к 20, это 1 вторая. 1 вторая это табличное значение, она говорит о том, что угол ОАЖ составляет 30 градусов. А диагонали в ромбе являются бисектрисами углов, из которых они исходят, значит угол А, также как и угол С. Ну напоминаю, диагонали, мало того, что диагонали, точнее стороны, Ромуба равны, и углы противоположные тоже равны. То есть угол А и угол С тогда по 60. Ну а угол Б и угол Д по 120. С учетом того, что угол А и Б в сумме 180, вот мы из 180-60 вычли и получили 120. То есть у вас углы 60-60, 120-120. Внутри параллелограммы АБЦД выбрали произвольную точку К. Докажите, что сумма площадей АБК и ЦДК равна половине площади параллелограммы. Рисуем какой-нибудь параллелограмм. Вводим обозначение. A, B, C, D. выбрали произвольную точку К. Провели. То есть здесь К. Провели здесь К. Нам необходимо ABK, поэтому мы спокойно проводим перпендикуляр здесь. Пусть будет KH и перпендикуляр здесь. Пусть будет KM. То есть так и пишем. KH перпендикулярно AB. KM перпендикулярно CD. При этом учитываем, что понятно, что HK плюс KM дают у нас отрезок HM. И HM это у нас высота нашего параллелограмма ABCD. При этом, так как параллограмм, учитываем сразу, что АВ равно СД. По свойству параллограмм. Ну а дальше: площадь треугольника АВК плюс площадь треугольника СДК можно расписать как 1 вторая АВ, умноженная на HK плюс 1 вторая CD. Ну а вместо CD можно опять взять АВ, умноженное на КМ. Одну вторую АВ мы выносим и остается HK плюс KM, который в свою очередь дает HM. То есть получается 1 вторая AB на HM, а сторона на высоту есть площадь параллелограмма. Вот и все в принципе доказательства. Дальше. Трапеция BCD, боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC. Окружность проходит через точки C и D, касается прямой AB. В точке Е. E найдите радиус от точки Е e до прямой CD, если AD 12, BC 10. Давайте, в принципе, быстро накидаем окружность и посмотрим, как все это должно выглядеть. Так, раз, два, три, раз, два, три. Вот, предположим, у нас наша трапеция. Трапеция идет, вот здесь она выходит, здесь касается, и вот так она выглядит. Боковая сторона АВ перпендикулярна основанию ВС, то есть у нас прямоугольная трапеция, все здорово. Окружность через СД она проходит, АВ в точке Е. E, значит, вот здесь у нас будет с вами точка Е. E. Нам необходимо найти расстояние от Е e до СД, то есть расстояние это перпендикуляр. Давайте обозначим ЕМ. E, если AD 12, BC 10. Что мы сделаем? Мы сделаем дополнительное построение. То есть у нас CD и AB пересекутся в точке L. Давайте так и запишем, что пусть у нас AB пересекает DC в точке L. Что можно сказать? Ну, можно сразу сказать, что треугольник L... BC у нас подобен треугольнику LAD. Почему они оба прямоугольные? И у них общий угол L. Соответственно, раз они подобные, то можно сказать, что LC относится к LD так же, как BC относится к AD. То есть у нас получается 10 к 12 или 5 к 6. И обозначить, пусть LC это 5х, а LD это, соответственно, 6х. Тогда по свойству касательной и э, секущей, проведенной из одной точки, у вас LC умноженное на LD, то же самое, что LE в квадрате. Соответственно, LE мы спокойно можем выразить как 5 x умножить на 6 x естественно, под корнем, то есть x корней из 30. С другой стороны, если посмотреть на треугольник LBC, то можно сказать, что косинус угла, LCB в нем выражается как BC к LC, то есть 10 к 5X. То есть это будет 2X. С другой стороны у вас треугольник LBC подобен треугольнику LAM. Почему они подобны? Они оба прямоугольные, у них общий угол L. Соответственно мы можем сказать, что угол LCB равен углу ЛАМ. Раз они равны, косинус у них тоже одинаковый. Тогда косинус угла ЛАМ это те же самые. А, только вот здесь, естественно, немножко мы напортачили. 2 делить на x. То есть 2 делить на x. И то же самое, что ЕМ, e то есть прилежащий катет, гипотенузе ЛА. То есть мы получаем 2 делить на x равно ЕМ e делить на х. Корней из 30. Ну, в таком случае, ЕМ получается, иксы спокойно сокращаются. А здесь на выходе у нас будет 2 корня из 30. Что является ответом на данное задание. Все, в принципе, вариант мы разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям о канале. Пусть он растет. Ну, на этом все. Соответственно, до свидания. До нового варианта.